Добрый вечер. Добрый Привет. вечер. Привет. Поздравляю. Ты победитель ножа. Ура, ебать, охуеть! Спасибо большое, ребята! Всем привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и это очередной выпуск дропа скинов на Сабир Шоке. Как вы знаете, у нас уникальная система выдачи дропов для премиум игроков. Он выпадает в игре, но ты можешь забрать его в Стиме, и это все выглядит очень красиво и по-настоящему. Как это все работает? Человек с премиум подпиской может играть на серверах, и рано или поздно ему выпадет дроп. То есть сейчас я выдал себе же дроп, и мы посмотрим, как это все работает. Вот так вот мне выпал Dragon Я захожу сейчас на сайт и могу его либо продать, либо забрать Именно так будет работать система выдачи дропа нашим игрокам, которые будут выполнять задания То есть это настоящие скины, настоящие деньги Это не постанова и это не картинки просто Хотя с другой стороны скины это тоже картинки Давайте начинать, всем приятного просмотра, мы полетели Так, я зашел на первый сервер, это паблик Тупая Здесь 5 человек но это ненадолго, потому что через 3 секунды люди увидят через компас о том, что я на этом сервере, и все очень быстро изменится. Так, наш сервер уже 21 человек. Остановите все, все остановитесь, все остановитесь. Все, все остановитесь. Ты, ты прыгаешь, Челджанг. Сейчас мы делаем такую историю. У вас должна быть в следующем раунде флешка. И тот, кто убьет с флешки первым... Получает скин. И самое главное, у человека должен быть премиум. Если нет премиум, пожалуйста, не выполняйте это задание. Ну все, всем желаю удачи. Убейте кого-то с флешки. Ребят, я если что, мы, включ... мы включили бесконечные гранаты. У вас есть фора. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спа... Все! Его точно я убьют! Его точно убьют! Нет. Да! Джеспер! Джеспер! Джаспер, у тебя есть премка? Да, да, да, есть. Ладно, все, Джаспер, поздравляю, ты получаешь скин. Ну что ж. Первый дроп у нас есть. Сейчас мы идем дальше. Заходим на арену 13. И сейчас будет задание дойти до первой арены с наилучшим КД. К определенному времени То есть, дается определенное время, к примеру, 5 минут И в итоге мы смотрим, кто на первой арене У кого будет лучшее КД, тот и побеждает Я засекаю ровно 5 минут Все, давайте Все, старт Время пошло У нас на сервере 2 а, десятых левелов Моя ставка то, что выиграет не десятый А, к примеру, давайте, пусть будет моя ставка Что победит в этом соревновании Эль, что делать? Человек по имени Давайте пусть будет Давайте пусть будет сингл а второе место будет 8 левел. XR. Вот. Как ты так? Так, XR свой кил делает. Условия. А первая арена это 4-й левел и 6 Это очень дико. Сингл. Уже на 4-й арене у него КД 2. Самая лучшая КД пока что пятерка у XR, кстати. На кого я ставил ставку? Потому что 8 левел это самый странный левел, который существует. Там реально играют самые жесткие. Но я Как могу потерять пока что. Сингл очень жесткий, очень жестко. Осталось две минуты. Ситуация такая. Свич 5 левел на первой арене и 6 левел на первой арене Доктор. КД 1.25. Чилик, сингл. Осталось 30 сейчас. секунд. Осталось 30 секунд. У сингла очень Фу. жестко дуэт. Если он сейчас ее проигрывает, он проигрывает. По сути, все. Он выигрывает. КД у него какой? 2.25 против кавы 2.25. Это что? И сингл выигрывает эту дуэль. Уже ситуация 2.50 на 1.80. А, первое место. Сингл. Осталось 20 секунд. Заметьте, тех, кого я выбрал, у них самое лучший КД. У первого левела как-то 3 сингл. Если он сейчас это выигрывает, он выигрывает все. Все, пауза, пауза, пауза, пауза. Получается сингл 2.75. Молодые люди, время закончилось, первое место занимает человек с КД-2.50, это сингл, поздравляю тебя сингл Поздравляю Син Поздравить, Сингл, да, слушай, да, у меня да. такое ощущение, что ты уже принимал участие в да. таких и выиграл. Да, да, да, и прямо на арене, правильно? Шок, да. О, господи, ничего не меняется Сингл, а ты продлевал прям сколько раз уже? Ну, четыре раза покупал и три раза она за топ, поэтому где-то так а, а, ты, ты соревнования выиграешь? Ну вот, видите, соревнования выигрывает, играет на Собиршоке и занимает первые места на арене Берите пример Все, я заканчиваю картку. катку сейчас и Синко получает э, скин Да <смех> <смех> <смех> <elephant noise> <Ring> <Mohan restless> эмоции во время дропов Это, ass几점, конечно, Искусство Так, ладно, идем дальше, это уже второй скин Который безупречно Заслуженно отправился И без каких-либо ошибок Ну что ж Куда пойдем дальше Небольшая рекламная пауза Сейчас у меня на ксфоле 284 доллара И я хочу вывести 100 баксов как минимум Поэтому я сейчас сделаю ставку по 100 долларов Это делать нельзя, но я это сделаю Зайду в ВИЛ и пропишу на x2 x2, пожалуйста, не обосрись x5, делаю x2 еще раз Да, это победа У нас вернулась та сумма, которую мы потратили И сейчас эту сумму я ставлю на x2 Да, боже, господи Ой, я хочу вот это вывести Фух, 171 бакс Ну и 50 долларов я попробую сейчас поставить на краж. x2 Ну здесь ты уже на 1.65 выводишь Получить Да, легендарно Ну это был КСФЛ Ссылочку на сайт я оставлю в описании этого ролика А мы идем дальше Так, заходим на джел Так, блин, все сервера заняты А, нет, кроме одного. 50 человек там может быть, человек там может быть, это прям дико. Ребят, ребят, ребят, я ребят, ребят, послушайте, тихо, тихо. Э, сейчас давай. тут меняются немножко правила, я должен быть ктшником. А, все, смотрите, послушайте тихо, меня сейчас все. Ждем, пока наберется 50 человек и начинаем игру. 57 человек, господи. Кто хоть раз меня перебет, выходит из игры. А, окей, окей. Ну все, ты, ты выходишь из игры. А -а -а. Сейчас я вам говорю некоторые задания, некоторые вопросы задаю. Кто будет отвечать правильно неправильно они будут по мере вопроса короче они а, останется самый важный чел сам, самый сильный кто останется один человек получает скин все выходите все э, и э, нет не, не убегайте ты ш, что за клон убегает зачем вы это делаете мы сейчас не в жел играем если что мы играем в другой режим вообще встаньте все в ряд молодцы сейчас мы играем в игру сейчас вы должны все присесть одновременно на, на, Я скажу, когда на, на три Один Два Три Первый есть Ты зачем говоришь, Бузик? Ты уже во второй раз делаешь эту ошибку Бюзик, вы, э, вы, Бюзик выйди вперед К сожалению, ты покидаешь нас Напишите в чате, какого числа у меня день рождения Или хакинг Выйди вперед. Выбери любого, кого убить. Он там крайне англитоп. Как вот, ну, вот да Сколько примерно авторизованных людей зарегистрированных, зарегистрированных на Саби Шоке? Сломоша, выйди вперед. Огбипо, выйди вперед. Икс Влади, выйди вперед. Динамика, выйди вперед. Каждый выбирает по одному, кого убить. Спасибо за участие. Да, да, да. Говори сейчас ты, Биба Кому? Джаспер, Джаспер. Джаспер, выйди вперед. Сколько букв в слове «Сайбершок» на английском? Фристайл, выйди вперед. Хелл рай, выйди вперед. Hell Ромб, выйди вперед. Каратель Сатана, вперед. Гранд Спорт 2016. Вы те люди, которые написали ответ на этот вопрос, неправильный. 6 на 6. В, чай, в чате ответ. Экстаз, выйди вперед. Чел пишет 12, это забей. Я думал плюс. Я думал Окей. Сейчас все идите за мной Вау, Ха, как это круто, Настя Ой-ой-ой-ой-ой Поздравляю, остались живых Кто-то и Дифис Выходите Капу, Дифис, Сломоша, Бандит, Доктор, Плеер, Иксблайди и Его Бога Биба Я вам всем желаю удачи Сколько у нас серверов? Доктор Я... Мне грустно, честно дефис Повторяешь, у человека, который пишет неправильно. Мне было опять же грустно. Бандит. Я не могу это простить, понимаешь? 27. Камон. У нас самая большая сеть серверов. 1165, бро. У вас осталось 5 человек. Но написала правильный ответ только трое. Плеер, почему ты не написал ничего? Сломошь, а ты что, сам умный здесь? Да нет, я просто думал, что тебя ага. подветь, то, ответил, то он победил. <смех> Давай, пум. Вас осталось трое. Займи позицию с ними. икс у тебя есть премиум? Э -э, могу купить. икс сейчас. По правилам проект Сабиршок, у тебя должен быть премиум в таких участиях, в таких конкурсах. Я сожалею, но ты покидаешь нас. Ты же. Ну ты же был в курсе про это, согласись. Да, я хотел просто попробовать. Ну, ладно. Не знал, что ты до сюда вас осталось двое. Биба и Капу. Я загадываю число до 100. Кто ближе, тот и побеждает. Все поняли. Число 28. Я загадал число. Пишите в чат насчет 3. 1, 2, 3. Капу. Число было 28. Поздравляю. Nice! Капу, ты победитель ножа. на на на на на на Охуеть, спасибо, ребят! Сейчас, как здесь быстрый старт работал! Ужас. Полнейший ужас. Можете это исправить? Да. Отлично. К сожалению, реакции мы не услышали, потому что здесь быстрая смена карты идет. Это получается, реально. Это реально, нереально. Ее Не кричи только капа. Хорош, капа. Поздравляю, тебя. Ебать, Спасибо Шоку за Сайбершок, там, туда-сюда Ебать, все лучше, ребят, спасибо всем Очень рад на жук побег. спасибо нахуй Все, ребят, я иду к следующему заданию Всем удачи на игры на джейл nice. да, Добрый вечер Добрый вечер Я запускаю здравствуйте, свою здравствуйте, армию шок. Она сейчас придет да, Так, да, молодые да, люди, да, внимание хорошо, все, Послушайте, сейчас никто не разговаривает И все остановились, все остановились Все остановились За два раунда нет, будет длиться 5 раундов. То есть его это большее количество киллов с ноузума, побеждает. Если кто-то будет стрелять с прицелом, он получает бан. Если человек. Тут уже играл на сервере и не понимает, что происходит Пожалуйста, подожди 5 минут, сейчас мы все сделаем а, Но лучше просто играй по правилам Нужно стрелять только на зумом Не включайте прицел, 5 раундов Большее количество киллов побеждает Получает скин Все, всем желаю удачи, мы полетели Игра пошла, 2 фрага, 2 фрага, 2, 2, 2 Пока что ни у кого тройки нет, есть тройка у Тим КСа 2, 6 Сингл Сингл опять участвует, у нас раз десятка, два, три, четыре десятки на сервере Пять десяток Шансы у всех огромные Иисус убил, не стал Первый есть Второй раунд уже сыгран, четыре фрага это был максимум Первый есть Второй есть Ой, Егорчик сразу дабл, что? Дай, семь да. фрагов, у Егорчика семь фрагов Только из-за того, что он сделал такой дабл И у фристайла фрагов семь Осталось два раунда Ой, Вини. Так, смотрите, ситуация у нас у Фристайла 9 фрагов. Я буду за ним следить. Против 7-6-6. Шансы у всех равны до сих пор. Фристайл, 9 фрагов. Что же он, как он играет, как он набивает фраги, смотрим. Мимо. 9 фрагов. Он пока лидирует. Первый есть. 10 фрагов. Все. Ну, по сути, Фристайл здесь должен выиграть. Фристайл. Хорош, Ты побеждаешь в этом соревновании, ты сделаешь 10 фрагов. Просьба никого не двигаться. Фристайл, у тебя есть премиум? Да, я модерна работаю, шок. Хорошо. Что там у нас? Калаш. Калаш. Пожалуйста, Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Я уже попал да, в такой да, хороший коллектив Это уже был четвертый скин Пойдем дальше Сейчас да, да. мы делаем такую игру Вы должны пройти эту карту два раза подряд Все готовы? Я, я, я скажу, когда да, начинаем да. Я буду вам нажимать на кнопочки Делать вам препятствия Так что будьте аккуратнее, победите сильнейше Ой-ой-ой, а они что-то все вздыхают Они прям было. все сдыхают. посмотрите как... Я ничего... Я <смешно> пума. <смешно> ой, ой, ярик. Ясно, да, чисто, ясно. Понимаю, понимаю. <смешно> так. так, Пабло я тебя поздравляет, ты прошел эту карту. Ты должен <смешно> пройти ее <смешно> еще раз, <смешно> чтобы еще выиграть. Раз <смешно> Что? Шесть человек. Пабло, Пабло сдох, да? Досковато. Governor. Что? Эда, кто только улетел. Как же это было жестко? Кто это такой? Если это Пабло, то он выиграл. Да. Да, да. мы звать. Давай, Дима, Дим, ты сможешь. Хорош! Плакай. Дим, молодец. Давай, меня, хорош, меня, хорош. Меня, дима, хорош. Дим, Тонко. О, О, дима. Дима. поздравляю. Тонко. Спасибо. Спасибо. Поздравляю, Хакинг. Хорош, Дима, хорош. хорош. Спасибо. А, я сейчас рестартую раунд, и тот, кто пройдет эту карту быстрее всех, побеждает скин. Все меня поняли? да. Всем желаю удачи. Время начинается. Так, ну давайте посмотрим, какая ситуация. Чел на 10 стейдже. Интерактив на 16. -м. Кто на каком уровне? XR на 14, -м. 17 интерактив уже. XR на 30 стейдже. Xblad на 19-м. Интерактив на 32-м. XR на 30-м. У них будет битва. Но есть еще и хакинг, но я за ним не могу почему-то следить. Мне не доходит до него. Сейчас интерактив на 50-ом стейдже, а его противники на 10 двадцать 21 -м. И прямо сейчас интерактив может завершить. Ну, возможно, а -а -а. и хакинг его может догнать именно в эту секунду. Вы представляете, какой будет фейл? Интерактиву осталось прыгнуть вот на это кольцо, и все. А это сейчас очень жестко. Но. А, все. все. Интерактив. Эрик. Поздравляю. Че, уже прошли карту? Поздравляю, ну, ну, да, интерактив у нас выигрывает uh, в этом и соревновании. И хакинг. и хакинг, у тебя сколько оставалось? У меня 10 стейджей. А, так получается, интерактив лучше тебя обоить не хопит? Ну, я не прыгаю на авто, <с я <с на стролле прыгаю. Ну, все, я тебя слышал. Ой, я их Так, Спасибо. Классный скин, классный скин. Это очередной дроп, но мы сейчас идем дальше. Прошу, кинуть мне прямо сейчас вызов на игру. 16 раундов только АВП И сейчас рандомным образом Я кого-то пикну, кого-то И какую-то игру приму, я не смотрю на ваши Ники, комбо Так, выиграл комбо а, в, в, в, Я пикнул его Поэтому сейчас мы играем с тобой до 16 Если ты возьмешь а, 8 раундов То получаешь скин, погнали Ну, на самом деле я сделал такое задание Чтобы было бы Побыстрее ну и плюс чел мог постреляться. Да? Ой, хорошо. Так, смотрите, счет у него 6-5. Он близок еще. Ой-ой-ой-ой. Все, магирал достался. Все, он выиграл. Поздравляю тебя, дружище. Это была, наверное, самая легкая победа за все наши задания. Что тут надо делать, Что тут надо Что делать, делать делал, говоришь? Радоваться за человека надо. Да, да, все, спасибо большое всем, это был последний дроп, всем Давай, удачи. Удачи. Тебе. Давай, пока. удачи. Ребят, вот так вот завершился наш сегодняшний выпуск, было весело. А, вот, к последнему дропу я уже все, я уже устал. Два часа мы этим занимались. Всем большое спасибо, кто играет на SoberShock с премиум аккаунтом. Это огромная поддержка нашего проекта. Она нам очень сильно нужна. Играйте, получайте дропы. И, понятное дело, выводить их в Steam С тобой был я, Эрик Шоков Спасибо большое за просмотр Не забудь подписаться, если ты тут впервые Пока